Напишите в комментариях, какие вам нравятся больше волосы длинные. Или короткие. Это, кстати, относится к теме сегодняшнего видео. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем смотреть видео под названием Рапунцель в реальной жизни. На длинноволосок или коротковолосок? Я не знаю, посмотрим, в общем, кто там будет. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. И ваши волосы будут просто загляденье. Считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, удача отправляется к вам. Пау. Ну а мы начинаем смотреть рапунцель в реальной жизни. Погнали. Распускай свою косу. Охре. Офигеть. Я иду такая вся. Коса допала. Обалдеть, вот эта волосня. Мы сплелись друг с другом, мы больше не расплетемся. Мы такие сплетенные. Капец, блин. Капец, блин. Офигеть, у них волосы, конечно. Так бери плети, так хочется. Ой, мы сплелись тоже, сиамские близнецы. Офигеть, конечно, волосы. Боже. Я вот представляю, сколько это ухода. Это пипец просто. Ты моя-то! Капец, какая красота! Две косычки. Ага! -а -а! Мне кажется, реально, нам нужно так с балкона волосы распустить, и кто-то по ним может так забраться. Кто-то очень не тяжелый, потому что нечего тяжесть на волосы такие красивые налеплять. Капец. Это сама села, еще и волосы посади. Нет! Она просто их зажала. Блин, вот этот то кончик, который торчал, это вот вся, типа, моя длина волос на нынешний момент. Вся. Вот. Какая. Капец, но это слишком для меня длинно. Они бы меня бесили, это точно. Капец. Это как русская краса. Очень красиво. Ну что ты, что ты, что ты. Так, вот эти блестящие. Потому что детские. Еще не крашеные, не мучены, не обесвечены, не дерганы. Капец, какие длинные. Вау! Но ну, азиатские волосы. Они прямые, они блестят. Они очень красивые. Класс танцуют. Вот, давай, давай. Вот. Вот. Это что это? Мандарины какие-то, апельсины, лимоны. Что за цвет такой? Почему именно мандарины, апельсины, лимоны? Можно было бы сделать цветы, были бы более эстетично. Распусти сейчас готовы свою отружку. Как это красиво! Опа! При... Прикиньте, она вот так вот себе голову нагнет в ванну, чтобы помыть, как я это делаю, чтобы полностью не залазить. Шикарный башку мою, надоела она мне. Ах. И вот эти все волосы, я сказать, в ванной вот так полностью. Зачем я вообще это сказала? Вы видели, сколько было? Они не одни. Может быть, это какой-то клан. Клан а -а, волосодлинок. Косички, максички. О, да. Мне нравится ее цвет. Боже, сколько она бабок отдала за такую длину. Там в салом позвонишь. Волосы до плеч 2 волосы ниже плеч, даже на сантиметр 3700. А волосы ниже колен тогда сколько? Извините, покрасить это нынче да. М? Ой, какие густые, какие блестящие, какая вот женская вот эта красота, вот это вот именно, знаете, сейчас блин, все в какую-то крутизну уходят, вот это вот все меня не, мне не нравится, вот это все я хищница, вот это вот, ну не знаю, если кому-то идет такое, то да, но вот это как-то я ее считаю хищница, но предпочитаю выглядеть как ангел. Чистота это называется. Чистота. Мы с тобой такие чистые. И укладка стоит, извините, на такую длину, поверьте, очень много. Нифига, они как будто экранированные. А да, если такие волосы ламинировать, экранировать. И еще что-нибудь с ним сделать. Да. Там процедуры счастья для волос. Вот тогда вот это вот реально все. Ты можешь квартиру продать и пойти в салон сходить. Потому что там еще, еще курсом надо это все дело делать. Вот. Очень красиво. Красиво. О, это Дубай, кажется. Я, кажется, там была два раза. Или три. Пофиг! Привет, кот! Привет, привет. Ты чё пришёл? Он опять пришёл меня нюхать меня пугает. Он меня сегодня нюхает целый день. Это просто ужас. На, на, смотри. Тебе вот это надо от меня? Ты за этим пришёл? Не знаю почему, ты нюхает меня. Меня пугает. Он давно мной охотится. И кусает плечо. Вон он, он сидит. Вы думаете, он добрый. Он добрый, но меня хочется жрать. А, если я не выйду больше в эфир, знайте, меня сожрал он. Вот это блонд, блонд, блонд. Что тебе надо от меня? В общем, блонд... Он на меня смотрит, я боюсь. никогда не думала, что буду бояться этого кота. Он самый добрый в этом доме. Ну, что-то у него сегодня башка поехала куда-то не туда. Сейчас май. А, коты куда сходят с В марте? Мартовский кот. Я марта, май. Марта, прошел уже, приди в себя. Да, прошел уже давно. Ты где? Вон он, вон там. О, а, да. Что он делает? Что-то делает. Я размашу своей башкой. Вот так. Ух <музыка> ты ж! Идет так как колосье пшеницы тревожит. Ой, а что-то есть, что ли, захотелось? Странно как-то. Вроде волос смотрю, а что есть-то захотелось. Пшеницу, может, то, что увидел Пшеница это хлеб, а хлеб это бутерброд. Понимаете, да, цепочка логическая. Кот отстанет от меня. Короче, я хочу бутерброд, кот хочет меня сожрать. все нормально. Киса, дима сладкая, дима сладкая маленькая мыша, я уже подлизываюсь, не знаю как. А, так, М -м -м -м. длинная, длинная, длинная коса, длинные, длинные волосы, это реальный Рапунцель в реальной жизни, это не просто так видео называется. Где он? А, где он? <смех> Блин, он где? Все, вот такое на сегодня было видео, ребята. Я готова закончить это видео, спрятаться в шкаф, потому что кот здесь, он хочет меня сожать. Серьезно говорю. Вот такое видео было сегодня, я уже говорила это. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, лайк и подпишитесь на канал, пожалуйста. Я вас люблю, целую. Пока.